С каждым годом все чаще встречаются случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Причин этому много, но основными считаются генетическая предрасположенность и неправильный образ жизни. Каким образом изменяется сердечно сосудистые заболевание и кто все-таки входит в группу риска? Давайте разбираться. Если мы сейчас нарисуем портрет больного страдающим сердечно-сосудистым заболеванием, это будет пациент женского пола, чаще... В возрасте старше 65 лет, имеющий высокое артериальное давление, имеющий повышенный уровень холестерина. У нас лавинообразный вырос уровень сахарного диабета, распространенности, ожирения. Пожилые люди больше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем молодые. И женщины относятся к этой группе чаще, чем мужчины. Мужчины, у них немножечко другой характер сердечно-сосудистых заболеваний. У женщин основная причина сердечно-сосудистых заболеваний – это Гипертония ⁇ это диабет, это избыточная масса тела. А у мужчин основная причина сердечно-сосудистых заболеваний ⁇ это инфаркты. Инфаркт ⁇ это проблема, которая обусловлена закупоркой коронарных сосудов сердца. Инфаркт миокарда – это катастрофа. Это катастрофа для сердца. И мы отдаем себе отчет, что если даже мы этот инфаркт миокарда вылечим, если мы спасем человека от инфаркта миокарда, то сердечно сосудистое заболевание у него никуда не делается, он остается. И у этих больных развивается по сердечная недостаточность. Пациентов с инфарктом миокарда сейчас уже спасти можно. Но на этом фоне у них в дальнейшем развивается сердечная недостаточность. В университетской клинике Казани уже есть свои положительные результаты. За последние ну, неполных пять лет у нас смертность от инфарктов миокарда снизилась от 16% до процентов, да? То есть больше, чем в три раза снизилась эта смертность. С 2001 года в рамках российского исследования ПОКА специалисты университетской клиники наблюдают за почти тремя тысячами людей, которые проживают на территории Республики Татарстан. Врачи выясняют, как развиваются заболевание и как появляется сердечная недостаточность. Мы можем сказать, что за это время немножко выросло количество людей, которые имеют артериальную гипертонию. Да, это основной фактор риска и причина сердечной недостаточности того. Если было где-то 33% населения страдало, то сейчас около 39% населения страдает артериальной гипертонии. Для того, чтобы избежать этого заболевания и не попасть в группу риска, необходимо соблюдать всего несколько простых правил. Физическая активность, питание, уменьшение массы тела, Борьба с основными факторами риска – высоким давлением, диабетом, измененным уровнем холестерина, да, снижать уровень холестерина. Вот, вероятнее всего, самые простые компоненты, о которых мы должны всегда помнить. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний – достаточно сложная работа, за успех которого ответственен как врач, так и сам пациент. Необходимо уже в молодом возрасте следить за своим здоровьем, чтобы таких проблем в будущем не возникло. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.